Hey, всем привет братишки, с вами я Зульфат и сегодня вы находитесь на канале Зульфат Сквад. Прямо сейчас на этом канале висит страйк за прошлый ролик о GTA 6. И честно этот факт меня до глубины души расстроил. Именно поэтому я не выпускал новые ролики на этом канале. Однако именно тот факт, что именно на наш канал попал взор самих Роксаргеймс и получение страйка в целом обсуждали довольно много блогеров, от которых я действительно получил поддержку. За что им и безусловно вам большое спасибо. Короче говоря, я собрал всю волю в кулак и решил, что не могу я оставить своих любимых подписчиков без новостей. И поэтому давайте обсудим все, что нам слили за последнюю неделю о шестой части Grand Theft Auto, или же о GTA 6. Погнали! Честно, я понятия не имею, дадут ли мне страйк из-за этот ролик, но что делать. Буквально недавно в сеть попали вот такие вот кадры с целой картой GTA 6, как утверждают многие зарубежные блогеры. И если сравнить эту карту с картой GTA 5, то станет понятно, что в GTA 6 карта будет просто огромна. Более того, выходит, что это самая большая карта за всю историю Grand Theft Auto. Еще более интересен тот момент, что она будет полной все интерактивной. Если же в GTA 5 мы с вами не могли зайти в тот же самый Бургершот или Клакинг Белл, то здесь, если судить по той же утечке масштабной, мы сможем посетить любой отель, любой ресторан, любое заведение. Ну конечно же в рамках разумного, я надеюсь. И это ну просто не может не радовать. К слову говоря, в Vice City очень много ночных клубов и пляжных ресторанчиков. И действительно будет очень интересно посмотреть на то, как они реализуют этот открытый мир потому что судя по масштабам карты разгуляться действительно есть где помимо данного слива у нас есть еще один слив от моего подписчика буквально недавно он скинул мне такую инфу rockstar games на своем официальном сайте прямо сейчас ищут директора по маркетингу то есть проще говоря rockstar games начали полностью готовиться к выходу gta 6 ну и скорее всего к самой скорейшей публикации трейлера на свой канал далеко не Многим понравился весь слив, который мы с вами наблюдали. И реально, возможно, многие считают, что GTA 6 будет немножечко сырой и как бы может не оправдать своих ожиданий. Именно поэтому сам триллер, ну или показ этого триллера должен исправить ситуацию, скорее всего он будет синематик, потому что игра на данный момент действительно сырая. Но если вспомнить тот промежуток времени, который проходил после публикации триллера GTA 5 и к самой дате выхода игры, то становится понятно, что для Rockstar Games это довольно таки частая практика, скоро они выкатят трейлер, а игра выйдет, ну, примерно через 2-3 года. Но сам трейлер должен будет показать самый оптимальный и близкий к реальному итоговому состоянию GTA 6 результат. Помимо данной новости, несколько дней назад стала известна новая утечка. Согласно последней информации на данный момент, прямо сейчас разработка GTA 6 практически приостановлена. Высшее руководство Rockstar Games занимается ликвидацией последствий масштабные утечки. А сама команда разработчиков взяла оперативную паузу для переработки некоторых аспектов игры. Скорее всего, они сделали полноценный анализ того, что писали люди касательно того, что им не нравилось, например, в этой утечке. И они будут это исправлять. Не знаю, верить данной утечке утечки или нет, но... Я думаю, что-то в этом есть действительно правдивое. Ну или логичное. Во всяком случае, если они опять снесут или застрекают этот ролик из-за того, что я показал полноценный возможный вариант карты GTA 6 в начале данного ролика, то действительно они занимаются по полной мере тем, чтобы ликвидировать полностью все утечки. Именно поэтому, друзья, нам помог в прошлый раз мой телеграм-канал, поэтому обязательно подписывайтесь в мой телеграм-канал, ссылочка в описании. И там в комментах скидывайте мне то, что находите по GTA 6. Если слив действительно будет правдивый, то я обязательно о нем расскажу в новом ролике. Ну а с вами был я, Зульфат, друзья, Обязательно подписывайтесь на этот канал Потому что этот канал действительно Выкладывает самую правдивую информацию нам, лично мой взгляд По GTA 6 Да и тем более мы фактически предсказали То что GTA 6 действительно делается Разрабатывается и так далее Поэтому вступайте в нашу семью Ну а с вами был я Зульфат и еще увидимся <музыка> Рейки надо мной кружит пепел. Двигай телом, двигай в рейве. Все покажу, как дот, надо вот Так мой страх, мой враг, не курю. За дня к это был зик.